приветствую всех с вами Артем, на канале Артемов. Мы продолжаем проходить сталкивать чести небо. Все мы вышли из свежего леса, наконец-то его покинули. Сейчас нам нужно поговорить с нами. сталкеров которые который в пендры да это мы должны сами сделать так ну, в принципе нам недалеко да нам недалеко нужно кому продать второй винта а, они структурой винтореза Короче, что-нибудь потом выкинуть. Мы патроны будем тратить, поэтому, когда они стараются... У нас будет меньше и меньше Это хорошо. Так, тень. Наши ребята сидят в аномалии уже который день, у них шамовка на исходе, выясним как их можно оттуда вытащить. Да, теперь знаю, лесник дал мне координаты выхода, которые помогут вашим ребятам выбраться из пространственного пузыря. Нужен только мощный передатчик, чтобы добивал до отряда, передать координаты. На военной базе точно есть такой передатчик, Бояк сильно потрепала большим выбросом, выжила от силы полтора десятка. Они все это время сигнала помощи передают. Только никакой спасательной операции пока не пахнет. Как питать? Кинуть их здесь, помирать, бедолаг. Полтора десятка военных на одного у меня многовато. Может подсобите? На один результат работаем. Извини, но с военными сраться никак нельзя. Не помощь мы тебе в этот раз. Только я точно знаю, что свободу уже на эту базу глаз положила, им отсюда проще барьер контролировать будет. Так что думаю, они тебе легко помогут. Тем более, что у их него командирец передо мной должок. Погоди, сейчас свяжусь с ним. Спасибо за наводку. Итог, мы тут не перебираем. Даже один ствол вышки не будет Наемник, иди к Костюку Он, Он тебе поможет добраться подальше. до передатчика Все отлично Все так но с аптечками у нас наконец-то все нормально не надо что-то выкидывать не ну, давайте это выкинем обозначим Что еще можно выключить. Не видно Лочку тяпнули. Зато раз. Вот. Так, насколько я знаю, взов припяти можно спать уже будет. Это будет супер. Вроде можно спать. Да. Ой, еще есть дряньчок. Нужно чекнуть. Надо искать ящик. О, фигурси. Что за ящик? Это ящик. Ничего такого чего. Наемник! Мы застряли возле здания штаба. Там сидят двояки и огнем накрывают всю территорию. Высунуться не можем. Помоги выйти оттуда. Снова те яйца только Ребята готовы. Вступим в бой по твоему сигналу. Готов говорить. Сейчас, сейчас, сейчас. Эй, народ! его! Перед! Чувствую, что? Я же использовал птичку. Вижу, моя нахуй. А вот вроде к 13. Всю территорию высунуться не, помоги не может. может. помоги будете оттуда. оттуда так разбежаюсь по местам ребята готовы вступим в бой по твоему сигналу Сейчас, ща ща погодите от поможет на Что? Давай уже начнем. Приятник, чего ждём-то? Я полагаю. Эй, чувак, видом живой вообще? Сигналь Привет. давай. Прикрой меня, прикрой! На на тебе! На. Свободу всех даров! Прикрой! Слезу! Валет! Валет на него! Я справляю! Спей, Качать, молодей! Снайперы снять. Ладно. Что сейчас сделаем? Да full Давай, выходи. Ну ч ты как крыс так все лежит? Все? Нет. Там еще трое зданий сидят. Так. Все, я пошел на разведку. Погоди. Бил чем Сейчас мы просто выбежим. Течек больше нету. Ох, это же Он Я думаю, это еще не все Сопролы еще есть. Субтитры Сейчас здесь. Oh, сколько у меня? Ну mm -hmm. Все отлично. Вот, супер. Так, тут минимум закрыт. Так, нам вниз, короче, надо. Так, понял. И на ушку. Так, надо помочь. надо возвращаться зап... опять же, если мы встретимся с следующим видео. сделаем в следующей части. Всем за просмотр. С вами было всем, были на канале Арчину. Всем пока.